Hi guys, welcome back to Jundis Blue Reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country which is Russia, Private and Spasubato, Russian friends. How are you all guys if you're doing well and amazing? And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is the Battle of Moscow from the point of view of the Germans and credit to the honor also with the video to easy history. I'll put in the description box below. So that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any history of Russia or any video from Russia that you can suggest, drop a comment section I would love to read, understand you all and make your video request. Russian battle or the Moscow battle. We really have to know and understand on this video and watch so that we will understand more on history about Russia. And this is such an incredible video. An amazing video to watch, and especially to those people who doesn't know about uh, history of Russia, especially for me on my side. That's why I make some video reaction about the uh, battle of Russia, the World War Two, World War One video, because I really want to know more and discover more of how this was happened. Let's get to it, guys. Enjoy with this amazing video, and I'll give you some little information with regards to this battle also. The battle of Moscow was the first major defeat for the German. German army as well as a symbol of the failure of the German Blitzkrie uh Blitzkrieg in the east, more than three million soldiers fought for the city of three months. More than a million died. Let's look at the Battle of the Moscow from the point of view of the Germans. The Battle of Moscow was an important part of the Second World II and World War II from the Enjoy with this one guys and I really want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. And want to listen also with you at the comment section. What are your thoughts with regards to this? If you have some additional information. Enjoy. Wow. Битва за Москву стала первым крупным поражением немецкой армии, а также символом провала немецкого Блицкрига на востоке. Больше трех миллионов солдат сражались за город на протяжении трех месяцев. Больше миллиона погибло. Давайте посмотрим на битву за Москву с точки зрения немцев. Первый юбилей мира кораблей. Пять лет побед, наполненных ураганными схватками. Сражайся с другими игроками, приглашай друзей и строй клановую базу. Смотри мультфильмы и документалки внутри игры. Проходи исторические кампании и узнавай много интересного о военно-морском флоте. Регистрируйся по ссылке в описании и получи самый большой набор подарков в истории игры. Премиумный крейсер «Аврора», крейсер пятого уровня «Амаха», 45 дней премиума, более полутора тысячи дублонов, 6 миллионов серебра – а также сигналы и юбилейные камуфляжи. Ссылка в описании. Наступление на СССР летом 1941-го прошло для Германии хоть и с задержками, но в основном очень успешно. Сначала начала кампании на востоке немецкая армия день за днем захватывала огромные территории Советского Союза. А после захвата Смоленска дорога на Москву была открыта. Однако вместо быстрого удара по Москве Гитлер больше заботился о защите своих флангов и перенаправил основные силы на юг, в Украину и на север, в сторону Ленинграда. Для Гитлера советская столица была вторичной целью. Он знал, что единственный способ победить СССР – это лишить его ресурсов и промышленности. Хотя бы настолько, насколько это в принципе было возможно. Хотя многие из его генералов советовали продолжать наступление на советскую столицу, Гитлер был непреклонен. Лишь после окружения Ленинграда и захвата большей части Восточной Украины, следующей целью была выбрана Москва. Захват Москвы в экономическом плане мало чем бы помог немцам, но в политическом мог сыграть ключевую роль. Утрата Москвы, несомненно, сильно бы отразилась на моральном духе солдат и генералов Красной Армии. Это понимали оба лидера. И уже 26 сентября главнокомандующий группой армий «Центр» подписал план нападения под названием «Тайфун». Согласно плану «Тайфун» немецкой армии предписывалось несколькими ударами крупных группировок окружить в районах Брянска и Вязьмы основные силы войск Красной Армии и затем этими клещами зажать Москву с юга и севера и взять город. В помощь им были даны лучшие немецкие соединения Люфтваффе, а фланги прикрывали две других группы армий – юг и север. В этой битве едва ли не впервые численное преимущество было на стороне немцев – в операции принимали участие две трети всех немецких солдат на Восточном фронте, почти 2 миллиона человек, 1700 танков и 1400 самолетов, из которых, правда, только 529 были готовы к моменту сражения. За два дня до официального начала операции Гейнс Гудериан, командующий второй танковой группой, решил наступать. Это дало ему возможность использовать в наступлении крупные силы авиации, еще не задействованные на других участках фронта. Началась битва за Москву. Уже 6 октября немцы окружили советские войска в районе Вязьмы. Еще через пару дней кольцо под Брянском замкнулось. В плен по разным оценкам попали более 650 тысяч красноармейцев. Вермахт же продолжал продвигаться в сторону Москвы. 18 октября пал Можайск. Поспешно созданная Советами Можайская линия обороны лишь отчасти содержала продвижение немецкой армии. Но полностью остановить превосходящего противника она просто не могла. С 19 октября пошли проливные дожди. Грунтовые дороги, которые использовались для подвоза боеприпасов и продовольствия, а также для перемещения войск, превратились в сплошное месиво. В таких условиях вести наступление было невозможно, автомобили и танки просто грузли в непроходимом болоте. Только к 23 числу немцам удалось продолжить наступление на Тулу, но овладеть городом, несмотря на подтянутые резервы, вермах не смог. С первых чисел ноября из-за проблем со снабжением теплой одеждой и топливом наступление немецкой армии было временно остановлено. Да и само состояние немецкой армии значительно ухудшилось. Более половины грузовиков и автомобилей вышло из строя. Армейские дивизии потеряли от трети до половины личного состава. На это еще и наложились проблемы с обеспечением армии. Гитлер решил не рисковать своими танковыми войсками и отложить захват Москвы. Тем временем 7 ноября в самой Москве проходил военный парад в честь Октябрьской революции. Войска с него попадали прямо на фронт. И хотя этот парад был призван показать несгибаемость духа, это по факту никак не улучшило положение Красной Армии. К 13 ноября минусовая температура позволила восстановить снабжение группы армий «Центр». Однако немецкая армия была не готова к зимней войне, и доставка зимней формы за сотни километров стала большой проблемой наступавших войск. Эта проблема позволит немцам продвигаться в лучшем случае на 5-10 километров, и то неся крупные потери. По замыслу немецкого командования группа «Армий Центр» должна была разбить фланговые части обороны советских войск. Третья и четвертая танковые группы «Вермахта» должны были, наступая на Клин и Солнечногорск, обойти город Севера, а вторая танковая группа, наступая в обход, удерживаемая частями РКК «Тулы», на Каширу и Коломну с юга. Кольцо окружения планировалось сомкнуть в районе Ногинска. С 18 ноября наступление возобновилось. Сной огромных потерь Третья танковая армия смогла взять Клин и Солнечногорск. До Москвы осталось лишь 35 километров, но силы немцев были истощены. Во многих соединениях были бреши, которые нечем было заполнить. У Германии просто не было сил для последнего рывка. Дальнейшему ползучему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иванковского и других водохранилищ, которые были взорваны советами 24 ноября. 1 декабря после неудачного южного наступления в обход Тулы немцы предприняли попытку лобового удара. Однако из-за неверного просчета требуемых сил для прорыва немцы отступили на прежние позиции, только потеряв людей и технику в боях. 2 декабря немецкий разведывательный батальон вступил в Химки. До Москвы было чуть менее 30 километров. Но перспектива этого захвата становилась все более туманной. Плюс ко всему зима того года был холодной холодный завес прошлый и последующий 20 век. Немецкие генералы сообщали о чудовищных минус 45 градусах по Цельсию. Однако достоверность этих измерений очень сложно оценить. Но так или иначе немецкие войска замерзали без зимней одежды, используя обмундирование, не предназначенное для таких низких температур. Сообщается о более чем 130 тысячах случаев обморожения среди немецких солдат. Да и машины просто отказывались работать при таких низких температурах. К 5 декабря наступление окончательно остановилось. Немцы не смогли взять Москву, но все еще находились на крайне близком расстоянии до нее. Данные немецкой разведки вносили определенную радость, сообщая о нехватке войску Советов для контрнаступления. Передышка была на руку немцам. Однако этот роковой просчет навсегда лишил возможности Гитлера взять советскую столицу. Дело в том, что еще с ноября Сталин пригнал 18 хорошо обученных и готовых к зимним боям дальневосточных дивизий. А с ними 700 танков и 1000 самолетов. Вместе с остальным резервом более миллиона солдат были готовы наступать на немецкую армию. 7 декабря советские войска захватили Клин. Это стало первым ударом масштабной контратаки советской армии. Под ударами Красной Армии немцы отступали от Москвы. Захваченные такой ценой города теперь оставлялись за несколько часов. А директива Гитлера о запрете отступления уже мало чем могла помочь его замерзающей армии. В районе Ржева немцам удалось закрепиться, а вымотанная боями Красная Армия уже не могла наносить столь мощные удары. Немецкая армия отступила на 150-200 километров от Москвы. Германия потерпела поражение под Москвой из-за нескольких факторов. Во-первых, избыточная растянутость линии снабжения означала, что передовым мобильным подразделениям не хватало всего, что им требовалось для нормальной работы. Во-вторых, отсутствие зимней одежды ввиду самоуверенности немецкого командования привело к многочисленным обморожениям сотен тысяч людей, что сильно ударило по моральному духу солдат. И самое главное, это недооценка советских резервов. Германия просто не рассчитывала на возможность ответного удара советской армии. И теперь, после поражения под Москвой, с приходом весны, Германия обернет свой взор на не менее важный город – Сталинград. Спасибо за просмотр. Смотрите «Битва Спас за Сталинград тебя. с точки зрения немцев» и «Другие битвы с точки зрения немцев». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И напишите, какие еще битвы вы хотели бы видеть с точки зрения немцев. Joto uh, the underestimated with the Red Army or the Russian army that they are strong and they are really thinking of the way how they just move and win a war 10 of the Nazis are not like going to the war without thinking during winter you should like protect your soldiers you really have to wear something for the clothing of the winter but they are not thinking of that one that's why a lot was died during the probite uh, of those times. This was a very interesting and very informative video of understanding of the of the Battle of Moscow. Now it was uh, really clear that the roads are not repaired in the case of Germans attack once again. And in clu and in conclusions, our housing and criminal services are the Germans from 1941, and they both did not expect winter in December. Mm, that was like the downfall of the German soldiers. We are really wondering wondering how many times that the author look at the map railways and highways before they said they captured the Moscow. The German lost only because they did not expect that the people would fight so sacrif uh, sacrificially for their homeland despite of their bad life. Correct. Russian people, the Red Army, the Soviet uh, army will fight And protect with their country and you can really feel of how strong and smart are these people and no matter less uh, less soldiers but this Red Army will really have a strong mind to protect and know how to move and really they're thinking carefully of how they can win a war and this is amazing and interesting and we truly understand of the Battle of Moscow. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one and if you have some additional information with regards to this video, please drop it in the comment section of love like to read and, and respond you all. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put it in the description box below. If you like this video guys, see as I did, just give a massive thumbs up. Like and subscribe also with my channel. And this is Junry's blog, I agree, so I'm guys. connect like my social media account, is in here и привет and спасибо to all Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, guys. Мабухай по tayong лад. God bless and see you in my next video reaction.